Уважаемые студенты стоматологи, сегодня у нас первая лекция в пятом семестре, и мы продолжаем изучать дисциплину, которая называется правоведение, право в стоматологии. Данная дисциплина заканчивается получением обязательного зачета, и вам предстоит в конце нашего цикла решение ситуационных задач, кейсов и тестов. Ряд вопросов, которые рассматриваются в лекции, они также будут отражены в этих тестах. Лекция будет прочитана профессором кафедры судебной медицины с курсом судебной гистологии факультета повышения квалификации и переподготовки Поздеевым Алексеем Родионовичем. В ходе лекции мы должны с вами рассмотреть пять вопросов. Первый. Информационное право, предмет, метод, источники. Второй вопрос. Понятие, виды медицинских документов, содержащих информацию. Третий вопрос. Вопрос правовые режимы информации персональных данных государственной служебной профессиональной коммерческой тайны правовое регулирование профессиональной врачебной тайны пятый вопрос: Телемедицина, телефармация. Итак, первый вопрос. Информационное право, предметы, методы, источники. Предлагается записать определение информационного права. Информационное право, отрасль права, совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в информационной сфере, связанных с оборотом информации, формированием и использованием информационных ресурсов, созданием и функционированием информационных систем в целях обеспечения безопасного удовлетворения информационных потребностей граждан, организаций, государства и общества. Так как предметом регулирования информационного права являются отношения, связанные с информацией, следует поподробнее остановиться на дефиниции информации. В федеральном законе 149 об информации, информационных технологиях и о защите информации приведено следующее определение. Информация, сведения, сообщения, данные, независимо от формы их представления. В данном определении сведения понимаются как реальные объекты социальной жизни. Это лица, предметы, факты, события, явления, процессы. Эти сведения могут служить объектом познания, и результатом пополнения информационной базы. С одной стороны, сведения могут быть получены в результате исследования окружающей действительности и приобщены к уже существующей объективной системе знаний о мире, а с другой – быть объектом поиска, производимого конкретным потребителем для достижения его целей. Основным формам отражения соответствует... Четыре вида информации. Элементарная в неживой природе, биологическая в объектах живой природы, социальная в обществе, техника кибернетическая в автоматизированных устройствах. Остановимся на юридических свойствах информации. Первое. Это физическая неотчуждаемость. Информацию невозможно отделить от материального носителя. Если человек сочиняет стихотворение или пишет рассказ и хочет его продать, эта информация не исчезнет у него после совершения сделки, так как если бы он продал машину или шкаф, таким образом отчуждение информации заменяется передачей прав на ее использование. Обособленность. Информация для включения в гражданский оборот используется в виде символов, знаков и таким образом обособляется от производителя и существует отдельно. Двуединство информации и носителя заключается в том, что информация это вещь на материальном носителе. Распространяемость, тиражируемость позволяет информацию распространять в неограниченном количестве экземпляров без изменения содержания информации. Важным свойством является организационная форма информации. Как правило, этот документ. Экземплярность существования информации на отдельном материальном носителе позволяет учитывать количество экземпляров. И вести учет этих носителей. Для медицинских работников очень важна следующая классификация информации. По степени организованности информация подразделяется на документированную и недокументированную. Документированная информация это зафиксированное на материальном носителе путем документирования информация с определенными реквизитами, позволяющими ее идентифицировать, определить такую информацию или в установленных законодательством Российской Федерации в случаях ее материальный носитель. Это определение, статья 2 закона об информации. В более широком смысле под документированной информацией понимается материальный объект с зафиксированной на нем информацией в виде текста, звукозаписи или изображения, предназначенный для передачи во времени и пространстве в целях хранения и общественного использования. Документированная информация ⁇ это особая организационная форма выражения информации. Документированная информация может подвергаться правовому регулированию, а в определенных случаях это происходит в обязательном порядке. Недокументированная информация остается за пределами правового регулирования. Определенные группы документов или массивы, которые имеют реквизиты, представляют собой информационные ресурсы. Информационные ресурсы, с которыми мы каждый день сталкиваемся, можно подразделять на информационные ресурсы с ограниченным доступом и открытую общедоступную информацию на информационных ресурсах. В соответствии с указом президента от 6 марта 1997 года, номер 188, о подтверждении перечня сведений конфиденциального характера отнесены следующие данные. Это персональная, коммерческая тайна, служебная тайна, профессиональная тайна. Информация в зависимости от порядка ее предоставления или распространения подразделяется на информацию свободно распространяемую, информацию предоставляемую по соглашению лиц, участвующих в соответствующих отношениях, Информацию, которая в соответствии с федеральными законами подлежит предоставлению или распространению, информацию, распространение которой в Российской Федерации ограничивают или запрещают. В зависимости от роли информации в системе права информацию можно подразделить на правовую и неправовую. На качество информации влияют следующие факторы. Научность и объективность информации, ее достоверность, конкретность, полнота информации, достаточность информации. актуальность и новизна оптимальность точность лаконичность основные методы информационного права это предписание запреты или дозволение. В информационном праве используется вся совокупность способов регулирующего воздействия на информационное правоотношение, как диспозитивное регулирование, это свобода выбора, равенство сторон, децентрализация, координация, так и императивное регулирование, централизованное осуществление властных полномочий. Строгая субординация. Включенность разных методов в систему информационного права не означает их произвольного истолкования или конкуренции. Дискуссии по вопросам значительности тех или иных методов для информационного права можно примерить только после выработки самостоятельной правовой системы для разрешения проблем, возникающих в отношении информационного права. В совокупности данные методы – Дают определенную направленность правового регулирования, что в совокупности характеризует определенный правовой режим, о котором мы поговорим чуть ниже. К видам источников информационного права можно отнести определенное множество такие как Конституцию Российской Федерации, международно-правовые нормативные акты, нормативно-правовые акты в составе информационного права, нормативно-правовые акты в составе других отраслей права. В определенной степени это могут быть и доктринальные подходы. В качестве законодательных нормативно-правовых актов можно выделить особенно для сферы охраны здоровья граждан это такие законы как 323 федеральный закон об основах охраны здоровья граждан 152 закон о персональных данных закон об информации информационных технологиях о государственной тайне и ряд других федеральных законов и подзаконных актов Итак, информационное право – это совокупность правовых норм относительно охраняемых государством, возникающих в информационной сфере производства, преобразования и потребления информации. Право является информационной системой, следовательно, информационное право изучает и информационную сущность права. Перейдем к следующему вопросу. Остановимся на медицинских документах как источниках информации. Перейдем к рассмотрению третьего вопроса сегодняшней темы лекции. Понятие и виды медицинских документов. С медицинскими документами имеют дело не только сами медицинские работники, но также... Управленческий персонал медицинской организации, представители страховых медицинских организаций, сотрудники компаний, которые занимаются аудитом, оценивают качество медицинской помощи и так далее. Медицинские документы – это специальные формы документации, которые ведутся медицинским персоналом и в которых регламентируются действия, связанные с оказанием медицинских услуг и медицинской помощи. Отдельные формы медицинских документов регламентированы нормативными документами, и изменение самой формы влечет в ряде случаев наложение административных санкций. Теперь давайте остановимся на дефинициях, определениях наиболее значимых понятий, касающиеся медицинской документации. В первую очередь, давайте остановимся, что же из себя представляет сам документ. Энциклопедия говорит, что документ – это зафиксированная на материальном носителе информация в виде текста, звукозаписи или изображения с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. В соответствии с российским законодательством документ определяется как материальный носитель, зафиксированный на нем в любой форме информации в виде текста, звукозаписи, изображения и их сочетания, которые имеют реквизиты позволяющие его идентифицировать и предназначен для передачи во времени и в пространстве в целях общественного использования и хранения. Давайте остановимся на признаках. Признаки документа. Первый, самый главный – это наличие смыслового содержания. Вторая – Наиболее значимая характеристика – стабильная вещественная форма. Документ предназначается для использования социальной коммуникации. И также документ должен быть носить э, э, характер завершенности. Для документа также характерны такие признаки, как оригинальность, подлинность и копийность. То есть копирование, какая копия. Если обратимся к медицинским документам, как основному источнику медицинской документации, который используется медицинскими работниками, управленческими работниками, для принятия очень важных решений в организации медицинской службы, а также при взаимодействии с э, такими службами, как э, Росздравнадзор, Роспотребнадзор, Министерство здравоохранения, с правозащитными организациями, а в ряде случаев и с правоохранительными органами. И от того, насколько грамотно заполнен этот документ, зависит очень много в судьбе медицинского работника и всей медицинской организации. Наиболее значимыми медицинскими документами являются медицинская карта стационарного больного, медицинская карта амбулаторного больного, а также огромное число иных документов, которые определяются приказами Министерства здравоохранения. Отклонение от формы, от формы самого медицинского документа в ряде случаев влечет наложение административной ответственности. но В качестве примера можно привести формы информированного добровольного согласия в случае первичной медико-санитарной помощи. Такая форма она в обязательном порядке находится в вышеперечисленных документах, в картах. Теперь давайте мы с вами определимся с классификацией с видами медицинских документов. В настоящее время, несмотря на то, что имеется множество источников, именно приказов Министерства здравоохранения и иных структур системы охраны здоровья граждан, в то же время единой классификации медицинских документов в настоящее время пока не выработана, И поэтому для того, чтобы их систематизировать, используется доктринальный подход ведущих отечественных ученых. Обратимся к доктринальному подходу, который изложен в вашем учебнике который вы хорошо знаете, изучаете. В частности, для примера здесь приведены такие формы, как журналы. Журналов медицинской организации очень много. Заключения по тем или иным видам исследований, медицинским осмотром извещения формы также определяются приказами Министерства здравоохранения, карты, амбулаторные, стационарные, рецептурные бланки в разных формах, ну и так далее и так далее. Я думаю, что вы перед тем, как мы с вами будем на занятии эти вопросы изучать, откроете учебник и внимательно изучите в полном объеме приведенную там классификацию. Медицинская документация подразделяется на две большие группы. Первая группа это медицинские документы на бумажном носителе. Бумажный носитель всем хорошо известный. Это и амбулаторные карты, это и справки, заключения, ну и так далее. Которые в последнее время все больше вытесняются электронными документами с усиленными электронными подписями. В частности, можно обратиться к такому источнику, как 323 федеральный закон, в котором говорится, что... Листок нетрудоспособности выдается в форме как документа на бумажном носителе или с письменного согласия пациента формируется в виде электронного документа, который подписывается с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинским работникам медицинской Таким образом... В перспективе нас ждет переход с бумажного носителя на электронный документооборот. В настоящее время в ряде субъектов Российской Федерации проводятся пилотные проекты замены документов с бумажного носителя на электронные документы. Электронные документы хранятся в течение очень длительного времени будучи на повышение квалификации в 2005 году. Приводили примеры, как был заключен договор между банком Сбербанк России и компанией Айчпи. В результате была создана база хранения огромного числа документов и по этому же регулировалось, Это что, что, вы... что в системе здравоохранения будет налажен документооборот смысл э, системы э, и самой базы данных очень прост э, все документы переводятся в электронный вид затем эти документы разбиваются на маленькие маленькие кусочки это как бы бумажный документ, рвется на маленькие-маленькие кусочки и отправляется на хранение в разные сервера. Посмотреть этот документ может только тот, кто имеет несколько электронных ключей. И как указывали представители компании HP, при уничтожении 40% серверов, этот документ никуда не исчезает, то есть фактически он хранится вечно. И э, в случае, если теряется какая-то часть документа, он легко может быть восстановлен. Вот такая система документа оборота, в том числе медицинских карт, э, генетинологических снимков, ну и всей медицинской документации, Планируется, что будет в системе здравоохранения. Когда это будет в нашей республике, пока Пример загадывать такой. сложно. Из известная... Но пилотные проекты идут. Следующий принцип деления медицинской документации это в зависимости от последствий Иными словами, документы подразделяются на правоустанавливающие документы, правоизменяющие документы и право прекращающие. Вспоминаем нашу первую тему. Это вопросы, связанные с характеристикой юридических фактов. Очень напоминает. А? Вспоминайте первую тему. Таким же образом, эти документы можно смело связывать с определенными юридическими фактами. В зависимости от последовательности создания медицинская документация подразделяется на первичную и вторичную документацию. Первичная документация. Это та, которая ведется в первую очередь медицинским работникам, врачом. А вторичная носит характер производный от первичной документации. В зависимости от места издания и использования медицинские документы подразделяются на медицинскую документацию внутреннюю которая носит характер локального нормативного акта и предназначена для работы внутри организации. Ну, например, документы, связанные с внутренним контролем качества и безопасности медицинской деятельности, локальные акты по организации медицинской службы ну и так далее. А также можно подразделить документацию на внешнюю. Это та документация, которая представляется от имени медицинской организации и предназначена для публичного э, использования. Это справки, медицинские заключения, экспертизы и тому подобное. В зависимости от уровня конфиденциальности содержащейся в документах информации о здоровье пациентов документация можно таким образом подразделить на документацию с несекретными сведениями и документацию, которая содержит персональные данные пациентов, а также вопросы, связанные с личной тайной и врачебной тайной которые требуют, соответственно, защиты и охраны. Вся медицинская документация, которая утверждена соответствующими приказами, имеет определенные сроки хранения, после прохождения которых, медицинские документы, или уничтожаются, или переходят в архив. В зависимости от сроков можно выделить это, медицинские документы, которые хранятся один год. Медицинские документы, которые хранятся три года. Медицинские документы, которые хранятся пять лет. 10 лет, 25 лет и свыше 25 лет. В качестве примера один год хранится листок ежедневного учета движения пациентов и коечного фонда стационара, круглосуточного пребывания, дневного стационара при больничном учреждении, ну и соответствующая форма. 3 года хранится журнал записи вызовов скорой медицинской помощи форма 109 у пять лет хранится журнал учета приема пациентов и отказов в госпитализации 10 лет хранится статистическая карта выбывшего из стационара круглосуточного пребывания дневного стационара при больничном учреждении, дневного стационара, при амбулаторно-поликлиническом учреждении, стационара на дому. Медицинская карта стационарного больного хранится 25 лет. И ряд медицинских документов хранится больше 25 лет. Ну, Например, вопросы, связанные с экспертизой, в ряде структурных подразделений срок хранения составляет 75 лет. С учетом перевода этой документации в разряд э, электронного документа, это мы видим на наших глазах происходит, э, перевод бумажной документации в электронный, как я уже сказал, такой документ в базе может храниться вечно. Пока работают сервера. Таким образом, подводя итоги по данному вопросу, можно констатировать, что медицинские документы это специальные формы документации, которые ведутся медицинским персоналом и в котором регламентируются действия, связанные с оказанием медицинских услуг и рядом других операций, которые проводятся в самой медицинской организации. Медицинская документация имеет первостепеннейшее значение при разрешении различных споров, при принятии управленческих решений ну и так далее. Переходим к рассмотрению следующего вопроса.